Как найти самый выгодный курс обмена электронных денег? Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Три причины установить ноду призм. Установить ноду призм сможет даже десятилетний ребенок, да даже его бабушка, и даже бабушка-бабушка. Это я к тому, что делится совсем несложное. Подробную инструкцию вы найдете в описании к этому видеоролику. Первая и самая главная причина – это управление и доступ к своим монетам без каких-либо посредников. Ведь если вы держите монеты в каком-нибудь пуле, еще их называют доверительным управлением, или на криптовалютной бирже, обменнике, то вы очень сильно рискуете потерять свое имущество. Да, пулы будут вас заманивать якобы выгодным предложением, но на деле это не так. Точнее это так, они и правда будут вешать вам на уши лапшу и говорить о том, как выгодно держать криптовалюту призм именно у них, но на деле это чистый воды обман, для выманивания ваших активов с последующей кражей их у вас. Хотя на практике вы сами отдаете монеты мошенникам. И не сомневайтесь, любой пул рано или поздно закроется, дело лишь во времени. Что касается бирж то это тоже небезопасный вариант. Казалось бы, к топовым биржам уровень доверия достаточно высок, но даже при таком раскладе риски очень велики. Я не буду увеличивать хронометраж ролика и оставлю вам ссылку на статью по теме скама криптобирж, где вы уже лично сможете ознакомиться со всей информацией. Предвидя ваш вопрос, скажу, что биржи нужны для продажи или покупки криптовалют с дальнейшим выводом ваших активов в более безопасное место, где только вы хозяин своему имуществу именно таким местом и является нода в криптовалюте призм теперь мы плавно переходим ко второй причине установить ноду призм установив ноду вы становитесь не только единственным владельцем своих монет но и имеете доступ 24 на 7 к самой технологии и можете совершать транзакции не боясь тех работ ddos атак и прочих проблем которые возникают при использовании онлайн сервисов даже веб кошелек от разработчиков иногда недоступен а ваш нода будет служить вам круглосуточно ну и третья причина это повышенная генерация новых монет я помог разбить эту часть на подпункты но обойдемся без этого и я просто перечислю вам все варианты по добыче монет которые вы получите пользуясь нодой один из них это форжинг сопоставим его с майнингом биткоина ведь это тот же процесс поддерживания сети но с небольшими отличиями в призм поддерживая сеть вы не участвуете в эмиссии новых монет а получаете комиссию из генерации Блока. а во-вторых, вам не потребуется покупать по заоблачной цене видеокарты и прочим металлолом, используемые гиками в Proof-of-Work достаточно купить минимум 1000 монет призм и у вас тут же появится возможность заниматься форжингом. Теперь мы плавно перетекаем в еще один самый главный источник добычи новых монет. Речь идет о самой эмиссии. Абсолютно каждый пользователь криптовалюты призм принимает участие в создании новых монет. Для этого достаточно иметь на кошельке призм минимум одну монету и вы сразу же становитесь хозяином собственного печатного станка. Но с внедрением алгоритма протакс, сложность добычи новых монет постоянно она увеличивается, а нода с включенным на ней форжингом в корне меняет ситуацию. Сделаю отступление и напомню вам, что при достижении эмиссии в 3 миллиарда монет, уровень паратакса будет равен 98%, а это значит, что процент добычи новых монет будет снижен на 98% относительно таблиц, которые вы видите на экране. Ну а сам протакс, по словам разработчиков, был задуман задолго до его внедрения и ждал своего часа, чтобы не дать гиперинфляции уничтожить курс криптовалюты призм кстати схожая технология есть и в биткоине называется халвинг так к чему я все это когда уровень паратакса достигнет 98 процентов то пользователи установившие ноду и включившие форжинг в благодарность будут поощрены понижением паратакса на один процент но и это еще не все поддерживая сеть другими словами занимаясь форжингом вы со временем получаете холд статус а он чисто теоретически может снизить уровень паратакса для вашей кошелька ну в теории процентов на 50 вот такие три плюса я выделил для себя используя ноду пишите в комментариях свои плюсы и минусы возможно я что-то упустил ну а также если вам интересная информация про холд статус и большая благодарность тем кто поддерживает меня не только донатами но и лайками это очень здорово большое вам за это спасибо.